Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для тельцов на октябрь, на октябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Ну что ж, начнем мы с Кельтского креста, и я, как обычно, вытащу 10 карт для вас, а потом посмотрим на любовь и на финансы. Под колодой. Под колодой у нас пятерка пентаклей. Ну что ж, карта проблем, проблем финансовых для кого-то. У кого-то могут быть проблемы с жильем, либо проблемы со здоровьем. Часто эта карта проигрывается как проблемы с ногой у кого-то. Либо, может быть, вам надо помочь кому-то. Помочь человеку, у которого вот именно проблемы, либо финансового плана, либо с жильем, либо навестить кого-то, у кого проблемы со здоровьем. Помочь лекарства, врачи, что-то вот в таком плане. Ухаживать, может быть, за кем-то, у кого вот проблемы со здоровьем. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас туз. Посохов. Карту перекрывает семерка посохов. В основе вашего креста еще один туз. Туз, пентаклей. В недавнем прошлом двойка посохов. Во главе вашего креста карта мага. В ближайшем будущем карта Иерофанта. Для вас, мои дорогие, восьмерка посохов. В вашем окружении королева посохов. Надежда и страхи паш посохов и чем все завершится рыцарь посохов одна огненная стихия в вашем раскладе ну что ж давайте начнем с малого креста что у нас тут туз посохов семерка посохов давайте вот семерки семерка посохов это карта воина когда мы отстаиваем что-то либо свое решение какое-то либо может быть вы отстаиваете свое мнение либо могут быть на вас какие-то нападки со стороны людей, которые, знаете, мало на вас повлияют, но э, вы защищаете, защищаете то, что мое, защищаете то, во что вы верите, и защищаете людей, которые от вас зависят, может быть. Ну, э, чтобы как бы вы это ни делали, все у вас получится, потому что тут же карта туз посохов – это новое начало. Тузы всегда новое что-то в нашей жизни. Ну, для кого-то, может быть, вы отстаиваете свое решение по поводу отношений, вы начали отношения, ваш партнер или партнерша не нравится окружающим, не нравится вашим близким, может быть, но вы уверены в себе, уверены в своем выборе, вам человек нравится, и вот оно, пожалуйста, это новое начало, это новая страсть какая-то, сексуальные отношения, это вот что-то такое, это, значит, туз посохов, это столб энергии. Может быть, для кого-то вы добивались новой работы или нового проекта или чего-то, что-то хотели получить, вы получите, потому что посохи – это еще и работа, карьера, проекты какие-то бизнес может быть что-то вы новое хотели добивались чего-то отстаивали что-то их открываете может быть вот это открытие вашего нового бизнеса какого-то что-то такое очень очень позитивное вот по этой карте еще посохи это что-то связанное с креативностью артистизмом может быть у вас новый проект новые вы открываете например галерею что-то может быть кто-то салон кто-то парикмахерскую что-то связанное с креативностью с артистизмом может быть тоже вот по этой карте. А в основе вашего кристалла, у вас туз Пентакли, тоже замечательная карта, опять туз, опять что-то новое, кто-то, может быть, покупает помещение, жилье какое-то, недвижимость какую-то, или уда удачно продаст жилье или недвижимость, кто-то покупает машину или продает успешно машину, где вы получите хорошую прибыль, может быть. В любом случае, это может быть просто получение какой-то крупной суммы, может быть, в наследство или Премия какая-то, выигрыш какой-то, долг кто-то неожиданно вернет, который вы уже списали, какое-то неожиданное получение денег, кто-то подарок крупный, может быть, вам сделает, либо денежный, либо вот сам по себе подарок будет таким значительным. Что бы это ни было, это все очень довольно приятно. А э, в недавнем прошлом у нас двойка посохов. Э, карту я часто называю карту открытых дверей. Когда два посоха стоят, это такое вот чувство, что все двери открыты перед вами. То есть, куда бы вы ни пошли, в общем-то, две дороги. Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни задумали, что бы вы ни начали, все у вас будет получаться. Посохи одинаковые. То есть, э, э, тут не такое уж прямо принятие решения. Это... Чтобы вы ни начали, все у вас получится. То есть хотите этим путем идти, пожалуйста, хотите тем, тоже хорошо. Хотите этим заниматься, получится, хотите тем, тоже получится. То есть все, выбор такой, знаете, легкий, все двери открытые Делает, самое главное, действуйте вот по этой карте. Ну и в ту же тему у вас карта э, во главе вашего расклада, карта мага, которая говорит все в ваших руках. Вы как сами, вот как волшебник в этой жизни. У вас все есть. Перед вами все четыре элемента тары, которые представляют наши возможности, способности, таланты. То есть э, чаша – это любовь. То есть это люди, которые вас поддерживают, э, заботятся о вас, любят вас или вы кого-то любите. Посохи, как я уже говорил, это энергия, это работа, карьера, творчество какое-то, что у вас есть. Мечи, это наши интеллектуальные способности, всегда нас вселенная никого не обделяет, у всех все, мозги есть у нас, у каждого по-разному они просто работают. Ну и последнее, это пентакли, это ресурсы, а ресурсы, это не всегда деньги, это еще э, человеческие ресурсы, это еще и поддержка, кого мы знаем, друзья, может быть, вот эти вот, то, чем вы можете воспользоваться. И знак бесконечности над его головой говорит о том, что нет конца, бесконечные ваши вот эти вот возможности. Все вы можете сами в своей жизни, как этот маг, взмахнув палочкой, совершить, что вы хотите. Карта номер один, карта нового начала. Не бойтесь, начинайте. Если вы что-то хотите вот поменять, изменить, что-то начать, что все вот как бы на вашей стороне. В ближайшем будущем карта Эрафанта, Старший Аркан представляет ваш знак, знак Тельцов. Карта, которая говорит в первую очередь, делай все по правилам делай все по каким-то моральным устояим устоим вашего общества усто... если вы вере какой-то принадлежите какой-то религии значит следуете каким-то религиозным правилам если это законы не юридические это законы человеческие делайте все правильно делайте по по вот, морали как бы. Это еще карта учителя. Посмотрите, как к нему обращаются. Может быть, вы будете кого-то учить, обучать чему-то, либо вас, вы будете учиться. Может быть, кто-то пойдет преподавать где-то или учиться где-то вот на каком-то более таком высоком уровне, повышать свою квалификацию, или там в аспирантуру вы пойдете, или каким-то духовным практикам займетесь, какой-то что-то такой, спиритуализм может быть тоже. Ну, а еще карта, карта Брака, совершенного вот в каком-то религиозном обряде, может быть, для кого-то, или крещение, может быть, будет ребенка, что-то вот в таком вот плане. Для вас лично занятость, мои дорогие тельцы тельцы, в октябре будут очень заняты. Кто-то будет туда-сюда летать, может быть, в командировке, может быть, если у вас отношения на расстоянии, вы друг к друг другу либо ездить будете, либо летать, либо у вас, вы работаете, может быть, в среде, где надо постоянно двигаться, передавать информацию, получать информацию. Это может быть интернет, это работа на удаление, удаленно, это может быть работа с интернетом, работа с медиа, телевидение, радио, блогеры. Вот это все-все-все по этой к... занятость. А еще эту карту называют «Стрела Амура». То есть, может быть, у вас появится любовный интерес, и вы постоянно будете переписываться, перезваниваться. Вот что-то вот в таком тоже плане. В вашем окружении королева посохов. Королева посохов – это женщина-элемент огня. Это львы, овны, стрельцы. Ну, а вообще, огненные стихи – это люди яркие они как бы умеют себя преподать. Либо вот внешне, либо через одежду, либо через прическу как-то. Тут, может быть, если вы мужчина, который вот смотрите, мужчина-телец, то, может быть, это ваша партнерша. То есть женщина яркая. Не обязательно знака э, огненной стихии, но она яркая. Макияж, прическа, одежда, какой-то, может быть, даже вот э, как-то она себя выражает через все это. Либо человек какой-то артистической среды. Может быть, она работает. Работает где-то, работает, может быть, в галерее, в парикмахерской, либо какой-то креативный что-то создает, может быть, она дизайнер, архитектор или еще что-то. Вообще вот эти люди, огненные стихии, они хорошие предприниматели, они умеют деньги зарабатывать на своих талантах. Хороша, если вы женщина, может быть, это ваша подруга рядом с вами, а женщина, с которой вы совместно можете, например, создать какой-то бизнес, тоже очень хороший бизнес-партнер для вас. Надежды и страхи у нас паш посохов. Паш посохов, скорее всего, надежды. Что тут такого может быть? Пажи, в первую очередь, это дети. В данном случае опять у нас огненная стихия. Лев, овен, стрелец. Лев, овен да, стрелец, то ребенок может быть какой-то, вот, вся надежда у вас на вашего ребенка, вы вкладываете в него. Может быть, ребенок у вас талантливый в какой-то области, может быть, в артистической области, или спортсмен, потому что посохи, это еще энергия, вот, может быть, спортом занимается, рисует, или еще что-то, так, какой то вот эта вот надежда. Либо вы хотите получить новость какую-то по они носители информации, надеетесь получить известие о каком-то проекте, может быть, о новой работе, о что-то такое вот связанное либо с работой, либо, с, может быть, с продвижением вашей карьеры, хотите, что-то такое вот, какая-то информация. Ну и э, ваша последняя карта, карта – это рыцарь посохов. Рыцарь, рыцарь – рыцарь это движение, движение вперед. Ну, э, очень много у вас связано с вашей работой, вот у нас Паш, Патус, Посохов ⁇ это тоже работа, двойка посохов ⁇ это открытые двери, выбор, связанный тоже, может быть, для кого-то с работой. Ну и рыцарь посохов ⁇ это движение вперед. То есть все, какие-то проекты будут продвигаться, в работе будет какое-то движение, по карьерной лестнице можете продвигаться, что-то ваш бизнес может продвигаться, что-то в этой области. Либо это человек, молодой человек, не достигший возраста 40 лет, опять огненная стихия, лев, овен, стрелец у нас э, активные эксцентричны могут быть, выражают, как я уже говорила, как и женщины себя через свою вот внешность как-то. Яркие одежды, например, Овна любят красное. Что-то вот такое в этом плане для женщин, молодых женщин. Может быть, это ваш партнер, ворвется в вашу жизнь. Тут вот человеком с этим будет интересно. Он очень энергичный, он как бы не будет сидеть на диване с утра до вечера смотреть телевизор. Тут вот энергия будет как бы гореть в нем. Ну что ж, замечательный расклад получился. Давайте посмотрим э, про любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. Двойка пентаклей, карта повешенного и четверка пентаклей. Ну, вы знаете, э, и в паре, но я думаю, что отношения как-то подвисли. Либо вас подвесили, может быть, отношения не развиваются, либо вы сами подвесили. Я думаю, что, скорее всего, вы сами, потому что двойка пентаклей в данном случае говорит о том, что вы не уверены еще в этих отношениях, вы постоянно взвешиваете все, все за и против этого человека. Вы не открываетесь, вы держите все свои эмоции внутри себя. Четверка пентаклей это когда мы держим все внутри себя, не показываем свое реальное лицо, не показываем свои реальные чувства. А теперь посмотрим для тех, кто одинок и, и в поиске. Семерка посохов, ой, простите, семерка мечей, карта силы, И карта императора. А, ну что ж, я думаю, что вы одиноки после какой-то травмы душевной, потому что семерка мечей – это карта предательства. Видимо, кто-то за вашей спиной что-то делал не то, что нужно как бы вот это вот, э, силы, справитесь, справитесь со своей душевной травмой, со своими э, вот этими все переживаниями, переживете, карта силы тут же рядом, и будет, будет в вашей жизни человек, человек будет постарше, потому что карта императора, человек может быть, э, либо человек будет какой-то, знаете, статусный, у него будет какая-то э, власть ли, сила ли, способности, возможности или какие-то мудрый, заботливый вот по этой карте так что может быть даже знак зодиака овны потому что старший аркан император представляет знак зодиака овнов а карта силы кстати представляет знак зодиака львов то есть может быть либо лев либо вот овен так финансы а ну-ка что у нас для тельцов на октябрь Девятка мечей, семерка посохов и шестерка пентаклей. Ну, переживать будете. Почему-то у вас ваше финансовое состояние будет у вас вызывать э, переживания или беспокойство. Вам придется что-то отставить. Я думаю, что вы будете выбивать долги. А, то есть переживаете за свои деньги и решите, что не буду так оставлять, может быть, вам должны кто-то, и вы будете вот отстаивать и выбивать, либо, может быть, у вас будут требовать ваши долги вернуть, но вы как бы свою позицию будете как бы «пока я не могу», то есть аргументируете и что-то сможете создать баланс, либо выбив долги, либо, если у вас будут просить вернуть долги, вы сможете как-то отсрочку, что ли, попросить или еще что-то, чтобы у вас был какой-то вот в вашем бюджете финансовый баланс. Но переживать будете. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.